Привет, друзья! Это Кирилл. Я коуч, помогающий людям находить и монетизировать свое призвание. А в этом видео я хочу раскрыть такую актуальную тему, как монетизация своего призвания или заработок на любимом деле, то есть принципы, которых нужно придерживаться для того, чтобы начать зарабатывать на своем любимом деле. Все, вы бы хотелось начать? А, начать хочу с того, что... К заработку на любимом деле нужно подходить лишь тогда, когда у вас нет убеждения, что зарабатывать на любимом деле сложно или невозможно. Да, Потому что если это убеждение у вас есть, то оно будет вам очень сильно мешать, собственно, и начать зарабатывать на своем любимом деле. Как от него избавиться, если оно у вас есть? Обратитесь к коучу, который проработает это ваше ограничивающее убеждение. Либо а, вспомните, кем было навязано вами это убеждение. Так вы поймете, что на самом-то деле это убеждение не ваше. Оно просто было навязано вам, а вашей внешней окружающей средой, вашим окружением, родителями и так далее. Что еще хотел сказать в этом видео? Дам вам несколько практических советов, несколько принципов, которых нужно придерживаться для того, чтобы начать, собственно, зарабатывать на своем любимом деле. Принцип 1. Звучит следующим образом. Принцип пользы. Ваше дело должно приносить ощутимую пользу окружающим людям. Не вы в своих представлениях оцениваете, приносите вы пользу окружающим людям или нет, а лишь люди оценивают, приносите вы им пользу или нет. И есть такая фраза, наверное, вы ее слышали. «Дай людям то, что они хотят, и они дадут тебе все то, что хочешь ты». Я ее немножко переделал, и сейчас попытайтесь вникнуть в смысл этой сильно заумной интеллектуальной фразы. «Дай людям то, что им нужно, и они будут давать тебе все то, чтобы ты мог давать им то, что им нужно». Да? «Дай людям то, что они хотят, и они будут давать тебе все то, чтобы ты мог, им... Чтобы ты мог давать им то, что им нужно». Вот такой вот замечательный принцип пользы. Принцип номер два звучит следующим образом. Голодная аудитория. Должны быть люди, которым нужен ваш продукт или ваша услуга. Если этих людей мало, соответственно, денег вы будете получать мало. Если этих людей много, то денег вы будете получать за свои продукты, за свои решения много вы должны точно быть уверены в том что этих людей много соответственно так вы будете способны масштабировать свое любимое дело и зарабатывать в соответствии с этим еще больше денег принцип номер три правильное позиционирование глупо делать все для всех когда вы делаете все для всех то соответственно вы не делаете ничего ни для кого нужно выбрать какую-то определенную целевую аудиторию тот сегмент людей проблемы которых вы будете решать, и после того, как вы научитесь а, решать проблемы определенного круга людей, то вы уже можете переходить на другую целевую аудиторию. Это самый главный принцип масштабирования, и в то же время это самая главная ошибка начинающих предпринимателей. Они начинают делать все для всех. Я починю тебе компьютер, я научу тебя йоге, я найду тебе призвание и так далее, да? Чтобы эффективно решать проблемы людей, соответственно, брать за это большое количество денег, нужно иметь свою суперспособность. Что такое суперспособность? Это тот навык, с помощью которого вы можете круто решать проблемы других людей. Как развить эту суперспособность? Нужно долго развиваться в определенной сфере деятельности, долго нарабатывать, долго нарабатывать навык. Сейчас модно поразвиваться там, поразвиваться здесь, в итоге везде по чуть-чуть знаю, а толком ничего не умею. И долго, продолжительное время, развиваясь в одной области, вы наработаете эту суперспособность, за которую вам впоследствии будут платить большое количество денег. Идем дальше. Принцип номер четыре. Правильное выстраивание общения со своим клиентом. Что я имею в виду здесь? У людей есть большие проблемы и у людей есть маленькие проблемы. За решение маленьких проблем вы берете маленькое количество денег, за решение больших проблем вы берете большое количество денег. Соответственно, решать проблемы людей нужно с маленьких. И тогда, когда они будут, они привыкнут платить вам маленькое количество денег, вы уже сможете переходить к решению больших проблем, за которые, будете треб... за которые вы способны будете требовать большое количество денег. Как поступают большинство? Сразу приступают к решению больших проблем, а люди не готовы заплатить такое большое количество денег тем людям, которые решают эти проблемы. Я надеюсь, вы поняли смысл всего этого высокоинтеллектуального монолога, который я сейчас произнес. Да? То есть посл... важна последовательность общения со своим клиентом. Сначала решение маленьких проблем, потом идет решение больших проблем. Принцип номер пять – маркетинг и продажи. А задача не в том, чтобы навязать своему клиенту свой, свой товар или услугу. Задача в том, чтобы сделать своему клиенту такое предложение, от которого он по сути, не сможет отказаться. То есть научиться видеть проблемы клиента таким образом, чтобы в соответствии с этим делать ему такое предложение, от которого он впоследствии не сможет отказаться. В силу, в силу тех или иных условий. Вот, эти были, это было пять замечательных принципов. А, кстати, забыл еще один сказать принцип. Чем большему количеству людей вы пытаетесь понравиться, тем меньшее количество людей будет от вас реально фанатеть. Сейчас это также ошибка большинства предпринимателей. Они пытаются понравиться всем сразу. Но лишь понравившись определенному количеству людей, вы сможете притянуть их к себе и в то же время оттолкнуть от себя тех людей, которым не интересен ваш продукт или услуга. Вот так это работает. Это даже было 6 замечательных принципов вместо 5, которые я хотел рассказать. Подписывайтесь на мой канал, записывайтесь на индивидуальную работу, где я помогу вам определить вектор вашего настоящего призвания. И до встречи в следующих видео. Пока!